Метод мышеловки, где заживление происходит первичным натяжением, делается либо один горизонтальный разрез параллельный поверхности зубов, либо разрез один вертикальный, один горизонтальный, либо два вертикальных, один горизонтальный, доэпитализируем. Деэпитализированный сразу свободный десневой трансплантат забирается из этой зоны. И зона донорская заживает первичным натяжением. Это преимущество, как писали все авторы. На сегодняшний день есть очень много вопросов к этому методу. Во-первых, он несет за собой осложнение, потому что не всегда есть... Оптимальная высота вертикальная, где можно было бы выполнить такой размер. И мы, по сути, забираем иногда очень много жировой ткани, потому что это закрытый метод. У нас нет визуального контроля, когда делается забор трансплантата. И при зачистке потом самого трансплантата он настолько становится истонченным после удаления всех жировых тканей с него, что он уже не жизнеспособен. То есть, и также, поскольку отсутствует визуальный контроль, есть вероятность травмы какого-либо то сосудисто нервного пучка, либо эсфорамон э, майер полотенали, либо из менер полотенали, да, что тоже не является общем, был, желательным при вмешательстве. Метод конверта, он такой же, как метод мышеловки, просто там смысл в том, что там делаются вот эти два вертикальные разреза при мышеловке, делается один горизонтальный. Я пользуюсь... Методом вот этим вот конверта только в одном случае, если пересаживаю свободные соединительные тканы вот этот субботолиальный трансплантант на ножке, когда закрывается в области вот то удаленного зуба небольшой дефект при одномоментной имплантации, при недостатке тканей, при какой-то изначальной удалении зуба, установка имплантата, но без нагрузки, например, нужно закрыть полностью лунку. Ну, в таких каких-то особенных, редких случаях. В основном, это метод ОКТА, классическая абсолютно методика, 100% прогностичная, нет у нее никаких проблем. Самое главное – это знать анатомию неба, понимать, где вы работаете, в какой зоне, Происходит сживление вторичным натяжением, бояться этого абсолютно не стоит. Пять суток и небо все полностью эпитализируется, Но в, лучшем случае, в худшем случае 7. Я накладываю туда коллагеновую губку и ушиваю донорское место всегда, не оставляю под повязки. Некоторые... Коллеги в Италии, в Германии часто под повязки, под мазевые и под специальные протекторы ортопедические, как капы такие, они назначают пациентам на 7 дней, они 7 дней с ними ходят. Ну, в общем-то, кому просто как нравится. Мне кажется, что не имеет никакого значения, потому что заживает и там, и там хорошо. А почему? Мы берем трансплантат, не травмируя надкусницу. И не забираем трансплантацию надкостницы. Соответственно, надкосница, которая осталась на принимающем, на донорском да, участке, она дает быструю регенерацию. И если э, толщина слизистые на нюбе позволяют сделать неглубокие глубокие разрезы, не травмировать глубокие слои, да, комбиальные слои надкосницы, мы вообще не получаем фактически даже никаких болезненных ощущений у пациента. Условия вот эти все сойтись, если, конечно, толщина десны в области нюба э, такая, достаточно минимальная, и нам ее только-только хватает на объем трансплантата, конечно, есть какое-то небольшое повреждение надкосницы, но, опять же, в связи с тем что она остается на поверхности костной раны заживление происходит очень хорошо и быстро и Какая ну, присутствует у пациентов 2-3 дня, обычно это какие-то такие жалобы при заболе больших трансплантатов. Мы на сегодняшний день при корональном смещении, при латеральном смещении, при ротированном лоскуте применяем эпитериально-соединительно-тканный десневой трансплантат с последующей деэпитализацией. Почему? Потому что в 95% этот трансплантат перекрывается слизисто надкосничным лоскутом. Поэтому он обязательно деэпитализируется. В чем его преимущество? Еще раз я очень хотела бы на этом остановиться. Деэпитализация происходит его вне полости рта. И это намного упрощает и технически ваши действия, и это упрощает само, само вмешательство и ускоряет его. Поэтому это очень важно для получения трансплантата, уменьшать время операции, чем меньше он находится да, в каких-то не критичных, неблагоприятных для него условиях, тем лучше для выживаемости этого трансплантата. И получение необходимого также объема трансплантата менее инвазивным методом тоже является вариантом выбора. Но на мой взгляд, уже кроме немцев, вот эти субопиталиальные имплантаты мышеловками никто не берет. Вот я видела еще у Хюслера последний раз в прошлом году, он показывал вот эти субопиталиальные трансплантаты, но как-то все на него, итальянцы на него все так посмотрели очень с недоумением, потому что, конечно, мы уже вообще не, не стараются уходить от этого метода, поскольку она очень все-таки травматичная. Применение свободного десневого депетализированного трансплантатом то устранение рецессий, двуслойные методики и тоннельные методики. Но тоннельный метод мы применяем при устранении множественных рецессий. Двуслойные, двуслойные методики мы применяем как при устранении одиночных рецессий, так и при множественных. И также свободный десневой трансплантат вы имеете право применять при устранении рецессий в области имплантата. Забор. Какая, какая может быть донорская зона свободного десневого трансплантата, доэпитализированного да и нет? Выбор у нас, к сожалению, не очень большой. Это либо область твердого неба, от второго премоляра до второго маляра, или бугор верхней челюсти. К большому сожалению, бугор верхней челюсти в большом количестве клинических случаев занят либо да, третьим маляром, либо еще какими-то конструкциями и так далее. И он не всегда нам открыт для доступа. Но твердое небо – это то, где мы всегда можем взять трансплантат. Самое главное, чтобы вертикальный размер дофорамон Майер Полутинали позволял нам сделать необходимую высоту трансплантата. На сегодняшний день считается что 4 мм высоты или ширины трансплантата да, достаточно для его выживаемости и для работы, для создания прикрепленной десны. Это вот последние самые исследования. Ну, честно, я могу сказать, я, конечно, беру чуть-чуть, все равно побольше, как-то так оно понадежнее. В области имплантатов, мне кажется, что эта цифра пока не конкурентно то есть конечно 4 миллиметра в области имплантатов поскольку там 50 процентов принимающего ложа будет металл да? я не уверена что это правильная какая-то цифра 4 миллиметра но это вот последняя такая тенденция но поэтому на сегодняшний день говорят о том что там всего лишь 18 пациентов нельзя забрать свободный десневой трансплантат, все остальные, да, имеют такую возможность. Как происходит забор свободного десневого или дипептилизированного трансплантата? Это прямым методом измеряется толщина соединительной ткани в донорской зоне, определяется расстояние до сосудисто-нервного пучка, выходящего из фаренмонмор измеряется необходимый трансплантат в зоне принимающего лужи вы измеряете градуированным зондом размер дефекта, который вы должны будете перекрыть их тканым трансплантатом выполняются точки на донорской зоне и разрезы. Еще раз я повторюсь разрезы не полнослойные, не режем до кости старайтесь не травмировать надкостницу, когда вы забираете по возможности. И происходит, вы делаете разрез, да, есть уже немножко, вот такой вот. Берете анатомический пинцет. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импорта, технологий. технологии. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинике